Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в меню красавица картофельная розочка. Когда хочется чего-то нового, свежего, незатруднительного и необыкновенно вкусного, вспомните об этом блюде. Давайте, не откладывая, приступим к его приготовлению. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Нарежем картошку тонкими слайсами. Выложим их на полотенце до полного высыхания. Растопим сливочное масло и окунем в него картофельные круглиши можно немного присолить. У меня есть силиконовая форма, в нее я и буду выкладывать лепестки розы. Но можно использовать любые более-менее глубокие формочки для духовки. Керамические или алюминиевые не имеет значения. Выкладываем картофельные слайсы в нахлёст по кругу. Чем больше лепестков, тем красивее и наряднее роза. Готовые розочки слегка смазываем оставшимся маслом. Солим и перчим по вкусу. Отправляем в духовку на 30 минут. Время готовности будет зависеть от толщины картофельных слайсов. Получилось очень мило и нарядно. Великолепный гарнир к любому блюду. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Ваши отзывы и мнения мне интересны.